С 28 сентября по 1 октября выставочный центр «Крокус-экспо» погрузился в научный мир стоматологии, преобразившись в международную выставку Dental Expo Экспо-2015», в которой приняли участие более 500 компаний и 1000 брендов. «Мегастом» в очередной раз стал ее почетным участником, представив новинки в области стоматологии и зубопротезирования. «Мегастом» уже много лет является эксклюзивным дистрибьютором немецкой компании «Бегу» и дилером других европейских компаний. На выставке были представлены новейшие немецкие имплантаты Bego Simodos RS RSX в комплекте с хирургическим набором Bego Simodos RS RSX Line. В чем же их уникальность? Переключаемая платформа в двух вариантах обработки шейки имплантата RS с машиной и RSX с пескоструйной способствует созданию анатомической формы десны, что влияет на эстетику коронки на имплантате, сокращает атрофию костной ткани и способствует оптимальной интеграции мягких тканей в области шейки имплантата. Бионический дизайн запатентованной микрорезбы у шейки имплантата снижает нагрузку на картикальную кость до 50%, повышает первичную стабильность и увеличивает площадь поверхности для приживления имплантата, а также уменьшение количества режущих инструментов в хирургическом наборе RS RSX line сокращает количество сверлений. Специалисты Мегастом рассказали о новинках стоматологического оборудования. У них можно было проконсультироваться по волнующим вопросам стоматологии и продукции Мегастом. Впервые в России был представлен уникальный швейцарский семиосный станок «Каткан». В мире такие станки сейчас есть только в России и Германии. «Каткан-центр» оснащен швейцарским высокоточным семиосным станком «Полный автомат» для изготовления индивидуальных абатментов из титановых прутков и пятиосным немецким станком «Полный автомат» для изготовления коронок из диоксида «Циркония» на которых происходит одновременное 3D-моделирование индивидуальных абатментов и анатомических коронок, а затем их одновременное изготовление. То есть на одном станке вытачивается индивидуальный абатмент, а на другом то же время коронка. В октябре 2015 года проведена инсталляция швейцарского станка под ведущие имплантационной системы: Nobel Replace, Strauman, AstraTh Xi. Таким образом, в катком центре можно изготовить индивидуальные абатменты не только для импуляционной системы begu но и для Nobel Replace, Strauman, AstraTech Sai. Станки полностью автоматические, поэтому исключены ошибки человеческого фактора. Поведение форм и прикусов коронок абсолютно любой сложности. Изготовленные в катком центре индивидуальные абатменты и коронки обладают наивысшим качеством. Точность посадки абатмента имплантат составляет 10 микрон и смоделированная поверхность, поэтому повторно сканировать детали не требуется. Мы сегодня представляем технологию, которая является не просто наличие, а лучшей в мире. Но наша технология отличается тем, что фактически машину заменяет 80% труда ручного трудного человека точность претензионности работы допускается до 0,01 мм, что очень важно уници. На сегодняшний день эта технология есть только в Германии и только в России. Изгота... Работы изготавливаются параллельно. То есть все делается в одним вот станком, швейцарским станком, а второй коробки э него делают немецким станком параллельно, то есть в одно и то же время. Мало того, что цель то создать очень точный посад и очень качественную работу, но и ускоряет процессы излеку то есть процессы ставали занимать больше неделю. Наши практикующие врачи и зубные техники провели интересные познавательные лекции по наиболее острым вопросам стоматологии и разобрали клинические случаи в практике. Наша цель в современной имплантации не просто установить имплантацию а установить его правильно под будущую правильно расположенную сторонку и с правильным расположением